Привет! На связи магазин для музыкантов Rock'n'Roll и сегодня в ролике мы послушаем акустическую гитару Cort CJ-10X в натуральном цвете. Кстати, и еще эту гитару можно подключить к компо но об этом попозже. Это крупнейшая южнокорейская компания, производящая гитары не только под своим оригинальным брендом, но и для других не менее известных фирм. Основали компанию в 73-м году. С того момента она достаточно быстро набрала популярность. А производимые ей инструменты вводили всех в шок, ведь они были и остаются доступными по цене и максимально высокого качества. Изначально дизайн и конструкции были позаимствованы у гитар 50-х и 60-х годов. Позднее компания уже вела свои технологии и наработки в производство. Компания корд активно сотрудничает с музыкантами и педагогами. А их слоган звучит дословно так «Сделаны музыкантами для музыкантов». Я люблю, когда гитара может похвастаться не только внушительными спецификациями, но и сногсшибательным внешним видом. И Cort CJ-10X прямо просит показать себя вам во всей своей красе. Не могу отказать от малышки. Верхняя дека и розетка гитары украшены перламутром Абалон. Корпус и гриф инструмента хорошо подчеркивает многослойная окантовка белого цвета. На головке грифа красуется логотип компании и вставка из палисандра. Обратную сторону головы украшают золотистые колки Гровер. Пятка украшена деревянной вставкой с лого Корт. Пины и заднюю деку не обошли вниманием и добавили своих украшалок и для них. На этой гитаре достаточно много мельчайших деталей, которые подчеркивают то, что этот инструмент сделан... Буквально с любовью. Она ощущается и выглядит достаточно дорого. Хотя на момент съемки этого видео она стоит 36 823 рубля. Да. Гитара выглядит дорого, а ее спецификации делают эту малышку еще дороже. Пожалуй, эта часть видео будет интересна тем, кто любит поговорить про дерево, и не только про дерево. Начнем по традиции с головы гитары и спустимся до самой пипки, куда крепится ремень. Гриф этой гитары выполнен из красного дерева. Накладка на гриф и бридж выполнены из палисандра. Верхний и нижний порожек... Из натуральной кости. Напоминаю, это все еще 36 тысяч рублей. Верхняя дека, внимание, из массива Ели Энгельмана. Обечайка и задняя дека сделаны из палисандра. Ай, красота какая. Колки, гровер, позолоченные, с черными шляпками. Строй держат уверенно, ход максимально четкий, плавный. Настраивать эту гитару одно удовольствие. И повторюсь, это все еще 36 тысяч тысяч рублей. Мензура 25,3 дюйма, общее количество ладов равняется 20. На гитаре с завода установлены струны Deodario EXP16 Lite. Естественно, благодаря современной конструкции и потрясающим материалам эта гитара звучит просто бесподобно. Акути... <смех> акустические свойства гитары Core CJ-10X безусловно на высоте. Но также эту гитару можно подключить к микшерному пульту, к аудиоинтерфейсу, к компьютеру или к комбоусилителю. блок в гитаре установлен от известного производителя Fishman. Он в свою очередь снимает звук не только через пьезодатчик, но и через микрофон, который в него же встроен. Вы можете аккуратно смешать между собой полученный сигнал или оставить только пьезак или только микрофон. Все на ваше усмотрение. Также имеется встроенный тюнер, который умеет настраивать гитару по полутонам. Вы можете гитару настроить хоть в ми би-моль почему бы и нет. А также встроен трехполосный эквалайзер и аттенюатор низких частот. Давайте послушаем эту гитару. Я записал ее дважды. Первый раз прямо в рекордер Zoom H5. На второй раз я все-таки изловчился и записал звук этой гитары через комбик. Босс. Давайте послушаем, что получилось. Ну и по традиции самая важная часть этого ролика, где я делюсь своими впечатлениями о данной гитаре, что мне понравилось, что не понравилось, без купюр прямо здесь и сейчас. Я не буду скрывать, что моя душа целиком и полностью отдана гитарам формы Dreadnought. Мне очень нравится их глубокое изучение, их громкость. Пробивной звук. Это все то, что я люблю в гитарах формы Dreadnought. Но как же я удивился, насколько богато и мощно звучит гитара формы Super Jambo. Это не передать словами. Никак, никак я не смогу записать то, что выдает эта малышка в реальности. Здесь в живую в нашем магазине Rock'n'Roll, куда вы можете прийти и послушать ее также в реальности. Низкие частоты, громкость. Это все то, что я хочу получить от гитары и корт CJ-10X способно мне это дать, даже не подключая гитару к комбо-усилителю. она реально громкая. Вторым очень важным моментом лично для меня является гриф, его удобство, лакированный он или все-таки не лакированный, это все сказывается на восприятии гитары и в оконцовке на вашу игру. Лично мне нравятся матовые грифы и в этой гитаре как раз таки матовый гриф. Рука не прилипает, скользит достаточно хорошо, ничего не мешает, ничего не застревает очень хорошо. Радует то, что заводы на гитару поставили колки компании Grover. Как я уже сказал, ход у них плавный, но максимально точный. Гитара строй не теряет. Кто бы там что ни говорил, даже я в своих роликах говорил, что внешний вид это все то, это все третий, пятый, десятый пункт при выборе гитары, естественно. Но все-таки для себя хочется, чтобы гитара выглядела красиво, эстетично, дорого самое важное. И эта гитара полностью удовлетворяет это желание. Она действительно выглядит дорого, она действительно выглядит богатой статно. Прямо так... Тяжело писать, нужно видеть самому. Вот что самое главное и посыл в наших роликах. Мы можем сделать обзор, но свое мнение об этой гитаре вы должны составить сами. Как это сделать? Все очень просто. Приходите к нам в магазин Rock'n'Roll, присаживайтесь на этот вот стульч на котором я сижу, берите в руку эту либо любую другую гитару и поиграйте сами и тогда вы поймете нравится вам инструмент или нет через обзор это сделать нереально но можно я надеюсь что я вам помогаю в этом вопросе вот такой вот обзор получился готовил я его достаточно долго надеюсь вам он понравился был как-то полезен Ну а если был полезен то вы знаете что нужно сделать поставить лайк этому видео естественно поделиться им своей любимой социальной сети чтобы она осознала как можно больше народу и оставить любой комментарий например мне гитара зашла, а сними ролик вот про такую-то, такую-то гитару. Например, про свою любимую гитару, которой ты пользуешься. И, кстати, напиши в комментарии, на чем конкретно играешь ты. Очень интересно прочитать. Каждый раз прошу видео, и каждый раз потом никто не пишет. А я хочу читать. С вами был магазин для музыкантов рок-н-ролл. Это видео для вас подготовил я, Глеб. Увидимся в новых сюжетах. Пока!